Всем добрый день, меня зовут Светлана Коновалова, и где-то в августе месяце 2020 года я сделала себе на оба глаза операцию Elix Smile в клинике доктора Шерловой. В целом, да, я была в ужасе, потому что я очень сильно боюсь таких операций, но в итоге минус 8 превратилась в четкую единицу, и вообще я вижу отлично, и в окружающем мире очень сильно улучшилась графика. Я вообще своим глазам не поверила после того, как. Вышла после этого всего дела. Сразу после операции ничего не болело. Была, конечно, небольшая светобоязнь, но в целом, да, все абсолютно безболезненно, очень просто. С вами на всем протяжении операции разговаривают. То есть очень-очень дружелюбно. Так что, да, мои лучшие рекомендации и мои комплименты.